Что там это у тебя за работа? Это вот Ванька мой целый день за баранкой. слесаря, актёры, вот они пашут. А за компьютером сидеть, под кнопкам тюкать, это ж много мозгов не надо, мать Я, к вашему сведению, на компьютере вот на этот дом натюкал. Так я и говорю, молодец.